Всем привет, друзья! С вами Шкипер. А, и это канал мой, соответственно, да, вы все <смех> поняли уже. <смех> вот, о чем хочу сегодня поговорить. Игра пойдет о нашей любимой игре, да, World of Tanks. Все вы прекрасно ее знаете, кто играет, кто смотрит этот видео. Вот. А, и хотелось бы конкретно поговорить о марафоне, да, который стартовал 30 ноября на великолепный танк под названием Су-130ПМ. Вот он, вот он красивый танк. По характеристикам, да, обзоры делать не буду, потому что в этом я не силен и вообще, ну, считаю себя среднестатистическим игроком, чуть даже ниже. Поэтому, как бы, мое мнение не будет являться каким-то таким важным. То есть проще посмотреть на более топовых каналах у более таких квалифицированных игроков, что ли. Вот, которые больше понимают в этой игре, да, больше понимают про какую-то технику ту или иную. Но... То есть, по отзывам, да, по отзывам топовых блогеров и хороших игроков, это танк, ну, многие говорят, что это имбанов. Ну, танк, проще говоря, танк очень похож на Скорпиона, да, по параметрам. Там по пушке у него альфа побольше, а пробитие чуть поменьше, на 3 единицы, если я не ошибаюсь. А... Ну, там параметры сведения чуть-чуть похуже, но это не так критично. Вот. Танк гораздо ниже, чем сам Скорпион, плюс у него хорошая маскировка. Вот, мобильность тоже довольно-таки неплохая. Ну, танк, в принципе, короче, очень годный танк. То есть, ради него стоит потеть. Вот, начнем с самых таких вот маленьких нюансов, которые я для себя обнаружил. И которые мне, ну, мягко говоря, неприятны. Вот. не знаю, многие могут со мной согласиться, многие не согласятся. Я чисто свое мнение выкладываю, да, чтобы вы понимали. К примеру, вот, сегодня у нас э, воскресенье, это 2 декабря. Соответственно, марафон в самом разгаре. То есть, сейчас все очень... Сильно хотят этот танк. Все еще, по крайней мере, учитывая то, что третий день еще только этого марафона. вот Все потеют, кто там задачи на усердие, кто на скилл задачи выполняет. Но я, например, хочу сейчас подойти со стороны людей, которые заполняют задания на усердие То есть, поскольку, конечно же, я сейчас начну ныть, да, проще говоря, если так можно выразиться Вот, смотрите. Буквально сейчас я закончил стримить, да, марафон. Открываем подробное... Описание после боевой статистики, да, моей, вот последнего боя, который сейчас. Например, откатал я бой, и что же я хочу в этом бою видеть? То есть, да, я хочу видеть свой урон, да, я хочу видеть там э, все параметры опыта, которые я получил, какие-то медальки, но, учитывая то, что сейчас марафон, что я хочу увидеть в первую очередь? Я хочу увидеть после боевой статистике, сколько мне осталось получить опыта, чтобы перейти на следующий уровень, да? Но что мы видим? Мы ничего не видим вообще ничего то есть этого параметра почему-то не внесли в после послебоевую статистику хотя это такой важный параметр то есть ты играешь сейчас ради чего ты играешь чтобы получить этот танк соответственно ты хочешь например я хочу после каждого боя чекать да и иметь представление о том сколько мне осталось выполнить э, заданий ну, вернее сколько опыта мне осталось на фарме для того чтобы перейти на следующий уровень но этого я не вижу к сожалению то есть это ну немножечко неприятно Тогда, допустим, ладно, нет по-своему статистики. То есть, вот смотрите, есть прекрасный, да, значок, который олицетворяет, э, э, э, э, э, э, э, э, элбэз, это ЛБЗ, ну это не ЛБЗ, да, это марафон. То есть, соответственно, я хотел на него также нанести курсором и посмотреть, сколько мне осталось. И что мы здесь видим? Мы также здесь ничего не видим. Единственное, что мы видим, это сколько этапов я прошел. И бесполезное описание... Того, что вот я получу этот танк, когда пройду этот марафон. Но мне это зачем? Я это и так прекрасно знаю. Почему бы, например, не везти сюда вот эти параметры? То есть это просто... Получается, чтобы мне посмотреть, сколько опыта я нафармил, мне постоянно придется открывать открывать этот марафон и смотреть. И самое интересное, что сейчас, слава богу, все грузится отлично. Не знаю почему, но вчера я раза шестого только мог зайти сюда на эту зимнюю охоту. 6, порой 7 я обновлял эти страницы, то есть я заходил, ждал не загружается, захожу в ангар захожу в зимнюю охоту, снова жду, когда загрузится, то есть то ошибка выползала, то еще что-нибудь то есть, ну, как бы, и получается это единственный вариант, как можно посмотреть, сколько опыта тебе еще осталось вот, ну, это не самое страшное это все дикие мелочи, по сути 10 дней, да, и через 10 дней это все забудется и больше к этому не вернемся хотя, это уже второй марафон, я если честно не могу вспомнить Первый марафон э, также не выводил количество опыта или нет. Но, блин, если нет, то это уже второй марафон. И пора было бы сделать что-то такое Ну, в интерфейсе. Согласитесь сами, это удобно на самом деле. Для всех удобно. Потому что вы тратите время и так далее. Вот. Но самое важное, о чем я хотел поговорить. Это, конечно же, количество времени, которое уходит на гринд вот этого опыта. Это просто дикий ужас, если честно. Если я провел стрим, который длился 3 часа. З, чтобы вы понимали. То есть, э засекал я так, я ставил резервы на 2 часа и еще ставил резерв на час. То есть, соответственно суммарно проходит 3 часа времени. На момент начала стрима у меня было 6100 опыта. Я как раз стрим пересмотрел, на всякий случай, потому что я забыл. Я думал, у меня 9000 опыта там с копейками было. Нет, я ошибся. На момент начала стрима было 6000 опыта. Вот. То есть, я начал стрим, соответственно, играл все это время, как закончил, я за, сразу вот начал записывать этот видос, поскольку, ну, чтобы не врать, ничего. И также в конце стрима вот эта цифра указана, то есть я никого не обманываю, ничего. Получается, что за 3 часа времени я смог нафармить только, грубо говоря, там 13 тысяч опыта. 13 тысяч опыта за 3 часа. То есть, я, я играю так, средний, то есть, получается, я прервался, да, отошел буквально на 2 минуты, там, я сам со взводными играл, то есть, я играл в удовольствие, а не то, чтобы вот прям сидеть и из боя быстро вышел, чтобы секунду прям не терять мгновенно, сразу залетел во второй бой, вообще, закрытыми глазами танк любой выбрал, поехал, нет. То есть, я играл не торопясь, выбирая танк, на каком я хочу прокатиться, и в итоге у меня на это ушло... Огромное количество времени, и при этом получил я всего 13 тысяч опыта. То есть, хорошо, сегодня выходные, да, допустим, причем не у всех. То есть, кто работает 5 через 2, по смену так совпало, что выходные. Ладно, допустим. Но представляете, каково этим людям, у кого, например... У, у кого рабочие дни там, у кого семья, у которых... Ну, у них нет времени столько на игру, понимаете? То есть, танк хочется всем. Потому что танк хороший, танк премиумный, он приносит серебро. Не, не у всех есть возможность э, донатить в игру, да. То есть, вкладывать какие-то деньги и так далее. Вот, поэтому многие, разумеется, разумеется, многие будут э, сидеть, сидеть и гриндить этот опыт. То есть, это, я не знаю, это... У меня вчера оторвало задницу просто от того, что я сидел. Вчера я нафармил... Сдел... Вчера я сделал, грубо, сколько получается? Четыре задания. Потому что первое я сделал еще в пятницу. Соответственно, в субботу я сделал четыре задания. Это со второго по пятый. Суммарно это получается, э, сколько там? 30, 20, 50, плюс 9, 59, плюс 6. Это ш... э, 64 тысячи. Ой, 65 тысяч. 65 тысяч опыта. Я сел э, за компьютер в 10 часов утра в 11, закончил 12 часов ночи. То есть 65 тысяч опыта я сделал. За целый день буквально, считаю, реально за целый день Вот, и если поделить, кстати говоря, я считал примерно э, Если поделить э, по времени, не по времени Если взять общее количество опыта, сейчас я уже не помню цифру Вот, и поделить на количество дней, то есть там выходит, получается, что нужно фармить около 25 тысяч опыта ежедневно Каждый день а теперь представьте, я потратил 3 часа, заработал 13 тысяч опыта. Мне нужно 25. То есть, где-то примерно 5 часов в игре нужно проводить. 5 часов. Каждый день. Что, чтобы равномерно получить этот опыт. Ну, я не знаю, как вы. То есть, я говорю, я говорю с позиции игроков простых, обычных. У которых нет крутой статистики. Которые не так уж и круто играют, да, как я, например. То есть, я не очень круто играю. Но я бы хотел видеть... Марафон чуть попроще, что ли, учитывая тот факт, это не какая-то не июль месяц, например, да, это конец года, декабрь месяц. Многие люди готовятся к новому году, там подарки какие-то покупают, у них своих забот полно. То есть э плюс у нас э там прошел, так сказать, праздник, да, варгейм, там сколько там она 10 лет в игре, что ли. То есть раздали подарки, там танки что уровня, это прекрасно, это отлично, это очень хорошо, но вы сделаете людям приятные. То есть, многие люди также донатят в эту игру, да, вкладывают деньги. То есть, за то, чтобы поиграть в эту игру. В том плане, покупать себе премиум аккаунты. Ну, то есть, почему бы им не сделать приятные и немножечко облегчить марафон, причем накануне нового года. Чтобы никто так сильно... И всем все спасибо вам только скажут от этого. Конечно, да, вы боретесь за онлайн, но э, нас, игроков, тоже можно понять. В принципе, это все, что я хотел сказать по этому поводу. Вот. Делайте выводы сами Но марафон, конечно же, лучше проходить Потому что, ну, это годный танк Но, знаете, ну, по моему опыту, по крайней мере Проще проходить на танках восьмого уровня А если есть премиум танки То в идеале даже на них Потому что вы при этом еще и фармите серебро И получаете довольно-таки Немаленькое количество опыта В принципе, это все, о чем я хотел поговорить Всем спасибо, подписывайтесь на канал Ставьте лайки и удачи!